Привет! эффекты Икея. об этом будем говорить в этом видео ике это крупная международная компания которая занимается продуктами для обустройства дома когда мы слышим название этого бренда мы скорее всего представляем себе большой очень уютный магазин в котором очень много продуктов самых разных для обустройства дома там в этом магазине все очень круто все очень продумано там очень крутой и классный дизайн и для многих поход в этот магазин это даже какое-то вот уникальное события в этом видео мы рассмотрим что такое эффект икея причем будем рассматривать его не только на примере обычных каких-то продуктов либо продуктов для дома но и рассмотрим как он работает в разных сферах жизни в том числе и в бизнесе вот об этом подробно далее Эффект такие- это вид когнитивного искажения, который возникает тогда, когда клиенты начинают завышать значимость, либо ценность какого-то продукта, так как они отчасти создавали его сами, ну например собирали из каких-то деталей и заготовок. Название этого эффекта возникло от шведской компании, производителя розничной сети IKEA, которая и предлагает большой ассортимент мебели, требующий потом дополнительной самостоятельной сборки. Сам эффект этот возник не на ровном месте. Сначала проводились определенные эксперименты. Впервые результаты экспериментов эффекта IKEA были опубликованы в 2011 году Майклом Нортоном из Гарвардской школы бизнеса. У него были еще коллеги, которые занимались этим вопросом суть экспериментов сводилась к следующему нужно было ответить на вопрос готов ли клиент платить больше за продукт который потом требует дополнительной самостоятельной сборки Участникам эксперимента было предложено собрать мебель и потом оценить ту мебель, которую они собрали самостоятельно и уже готовую ранее собранную мебель Икея. И вот результаты эксперимента показали, что участники готовы были заплатить больше за тот вариант, который они собрали сами. Также эксперимент вывел еще одну важную вещь, что эффект Икея будет срабатывать только тогда, когда труд был плодотворен, то есть когда у участников действительно получилось собрать и справиться с заданием. Если результат не был достигнут, то эффект икея рассеивался и таким образом это даже вызывало какие-то отрицательные эмоции. Ну, я думаю, что идея понятна этим подходом, то есть эффектом Икея пользуется активно магазин, то есть торговая сеть Икея. Что они делают на самом деле? Они активно вдохновляют своих клиентов на творчество. И это касается на самом деле, вот если понаблюдать, не только мебели. Вот, допустим, стоит обычная лампа торшер и у нее есть абажур. И вот к этому продукту может предлагаться сразу выкройка, то есть можно пошить вот тканевую основу для абажура и таким образом очень легко самостоятельно обновить у себя дизайн дизайн у себя дома, точно так же где-то можно самостоятельно очень легко поменять обивку чего-то и так далее, то есть Икея постоянно вдохновляет людей на творчество на то, чтобы они создавали что-то новое из тех продуктов которые они приобрели в торговой сети Икея, и что это дает этому бренду, это дает очень важную вещь, вот как мы уже говорили в те продукты, в которые мы приложили вот к ним какое-то усилие как-то с ними соприкасаемся то есть приняли участие в их создании мы завышаем их значимость они для, становятся для нас более ценными может быть даже какими-то более родными то есть они уже наполнены какими-то эмоциями и вот эту эмоциональную составляющую мы связываем и с этими продуктами и в данном случае она будет связана и с самим брендом икея то есть вот так вот икея привязывает ну то есть получает вот эту вот эмоциональную часть как еще может работать эффект Кея? Ну, давайте вспомним, что сегодня на рынке очень много продуктов для творчества, которые существуют не только для детей, но и для взрослых. Наборы для вышивания, наборы там все готово, пошить нужно самому, сделать какие-то поделки, нарисовать картину по шаблону и так далее. То есть для взрослого человека это возможность как-то самовыразиться, попробовать что-то новое, попробовать, может быть, освоить новый навык и так далее. И какое потом отношение? к этим вещам. Ну понятно, что уже определенное, особенное, их могут показывать друзьям, вот эти поделки, готовую работу, вешать может быть как-то на стенку и так далее. Обратите внимание, что э, у некоторых людей дома можно встретить вот, картинки-пазлы, которые собирались, допустим, всей семьей, вот их как-то склеивают, оформляют, и тоже они вешаются на стенку. Хотя на самом деле это может быть самая обычная картинка с каким-то незатейливым сюжетом, но к ней уже идет особенное отношение. И э, что интересно, что вот эти вот все продукты, вот поделки, про которые мы говорим, это могут быть даже самые обычные вещи. Более того, они могут быть с какими-то из с какими-то неточностями, но вот этого человек уже не увидит, потому что у него замыленное восприятие в силу того, что работает эффект Икея. Мы завышаем значимость того, к чему мы приложили какие-то усилия, приложили, вложили свой какой-то труд. Для нас это уже что-то особенное. Как эффект Икея может работать в бизнесе? Его здесь тоже можно наблюдать. Я приведу пример, уверена, что вы с чем-то подобным сталкивались. Допустим, команда менеджеров, дизайнеров разрабатывает предложение для клиента, и вот очень сильно заморочились, искали что-то особенное, вложили усилия, потратили какой-то ресурс времени, а клиент взял и отказался, Вот сказал, нам это не подходит, и все. И вот чем больше усилий было вложено, тем оболезненней вот командой будет восприниматься отказ потому что вот само предложение оно уже для команды имеет какую-то особенную ценность дизайнеры очень часто вот жалуются что вот я столько сил потратил вот искал что-то вот э, столько усилий затратил на то чтобы вот найти и предложить вот определенное решение для клиента и, а клиент взял и сказал нет. И на самом деле клиенту все равно, сколько времени было потрачено, он видит готовый результат. Поэтому у него нет вот этого вот завышенной ценности, какого-то особенного отношения к тому, что предлагается. Он просто смотрит на то, что ему предлагается и уже исходя из этого принимает решение, подходит ему это или нет. Но еще если вот брать работу, допустим, сотрудник освоил какое-то программное обеспечение, то есть вот разбирался долго, но все-таки освоил там интерфейс, разобрался и начал работать. И вот если такому сотруднику теперь предложить перейти на более, допустим, простую, более эффективную программу, он может воспринимать это в штыки, потому что он затратил определенные усилия на то, чтобы освоить определенный продукт, и этот продукт, программный продукт для него теперь является каким-то особенным Поэтому он не готов воспринимать ничего нового. Вот То, что, то чем он пользуется, для него здесь есть дополнительная какая-то ценность. И вот он уже как бы воспринимает этот продукт, скажем так, более родным. У него здесь больше эмоций. Поэтому новое будет восприниматься в штыки. Еще один интересный пример. Давайте вспомним, что эффект Икея это форма когнитивного искажения, при которой мы не способны дать адекватную рациональную оценку. То есть мы завышаем ценность чего-то. Допустим, команда взялась за какой-то проект и вот инвестирует туда время, усилия, но, допустим, ситуация поменялась, либо идея изначально была ошибочной, и вот этот проект, в принципе, провальный, но команда продолжает туда инвестировать время, усилия, то есть продолжает с ним работать и не способна увидеть то, что проект уже провальный. То есть это тоже своего рода похоже на эффект Икея, потому что завышена значимость вот этого проекта и неспособность увидеть реальную картинку дальше еще есть интересный такой синдром называется придумано не мной тоже очень похоже на эффект икея то есть мы можем игнорировать те идеи которые придуманы не нами и делать вот наоборот обращать внимание на то что находится внутри компании либо может быть даже внутри отдела хотя на самом деле какие-то хорошие разработки хорошие идеи могут быть созданы где-то вовне но мы это не видим мы наоборот вот к своим идеям имеем какое-то особенное отношение и завышаем их ценность тоже вот такой интересный синдром называется придумано не мной поделитесь в комментариях а наблюдали ли вы эффект Киев в своей жизни была ли эта информация для вас полезной поделитесь этим в комментариях ставьте лайк если вам понравилось видео подписывайтесь на канал просто про маркетинг ну и до встречи в новых видео пока